Так, ну что ж, отпишите там, как звук есть, нету, а то в прошлый раз как-то было эхо, поэтому отпишите, как есть ли звук вообще или нет, и насколько он громкий, либо наоборот тихий. И немножко подождем минутку, пока народ соберется. Да, по поводу звука это важно. Так, три человека ждут начала трансляции. Ну, посмотрим. Ага, звук есть, да. Привет, Василий. Привет, Василий. Я сейчас только уже отвечал на вопрос. Мне э, спрашивали, как там завтра в Витебск едешь? Я говорю, нет. Витебикс завтра не еду, я знаю об этом, но я не регистрировался. Но я сейчас дам небольшой анонс по поводу мероприятий, на которые я, скорее всего, поеду. В общем, на этой неделе я решил немножко подлечиться, а то я как немного простыл с этими поездками постоянными. Ну и просто постоянные разъезды. Значит, завтра будет стрим новостной, новости в 8 часов Потом, что у нас дальше? В воскресенье, возможно, ну скорее всего, мы договорились, будет разбор новой доктрины Суркова. Что ожидать Беларуси, России Украине от этого? Ну, потом, может быть, свободный стрим будет ночью через Discord. Пока такие планы. Далее, по поводу мероприятий. По поводу мероприятий у нас здесь такое дело. Привет, ВАСП. Привет еще раз Василий, привет Порман, привет всем Кейт Эванс, кто там смотрит. Значит так, по поводу мероприятий, что я хотел бы озвучить обязательно, я видел очень много их, они практически вот, кто говорит еще, что в Беларуси ничего не происходит, там не развивается гражданское общество, ну, тем я просто рекомендую хотя бы посмотреть вот источники, которые я давал в одном из видео, и вы увидите, что каждый день происходит даже по несколько разных событий в разных городах. То есть даже можно думать, куда ты поедешь лучше, там в Гродно или там, в Прест, или в Гомель, или в Могилёв. Где-то везде что-то происходит. Даже в одном городе бывает, в район, в, не в районном, а в областном, происходит несколько мероприятий. Значит, смотрите. Вот, мероприятие, которое я бы хотел обязательно озвучить, это 21 лютого пресс клубу у громадянская супольность у Белоруссии особливости с уладами. Ну, то есть пресс-клуб могилеве гражданское общество в беларуси да как, как как взаимодействовать ну особенности взаимодействия с властью я думаю это очень важно потому что ну кто-то может быть не знает как там что делать да и у меня тоже опыта большого нет по взаимодействию с властью как бы, ну, я с ними не очень люблю общаться потому что ничем хорошим это обычно не заканчивается но это важно значит смотрите 21 в могилеве будет э, в 15:30 Будет семинар, там, ну, будет рассказывать лекции. Кто у нас там будет? Денис Васильков, журналист Тутбай, центр кола Могилев. Дальше Юрий Стукалов, Олег Севагра... Севаграков и Татьяна Кузина. Вот они будут спикеры. Вход свободный, но нужна регистрация до 20 февраля. До 20. Обязательно зарегистрироваться. Честно, знаете, что я вам скажу? Вот тут форма регистрации. это да? Сейчас я перейду, тут есть получше. вот До 14.00 20 февраля, смотрите. По поводу формы регистрации, где это будет? Это будет магазин Читайбург на втором этаже. Могилев, улица Ленинская, 41. А центр Алиса, боковой вход. В 15.30. Ну, это кому интересно, кто хочет прийти. Ну, регистрация. Вот как бы стандартная, да, имя, фамилия, там, место жительства, телефон, имейл. А вот дальше уже как бы такие вещи, которые, ну, как бы, не знаю. Вот тут надо ответить, кто вы, журналист, гражданский активист, первое и второе, или представитель власти. То есть, ну, тут приходится выбирать. Но я думаю, что там гражданский активист, либо первое и второе выбрать. А дальше, что тут... Позначьте назву и посылку на ваш СМИ блог, паблик. Но ну, это если у вас есть блог, страница. Короче, я так понял, это довольно тематическое мероприятие. И, так сказать, просто человек, который ничем не занимается, ну ему туда не так просто будет попасть, потому что даже ответить на эти вопросы, ну, они довольно тут каверзные, вот смотрите. Расповедите коротко про свой досвид э, взаимодействия помиже, громадскими инициативами, местными владами, СМИ. Ну, можно, я думаю, написать там нема досвиду и там отказать что невеликий досвид ну, думаю что пропустит пойдет как бы так вот э, наибольше важные для вас моменты и тут что колее вы коли для удела мероприятия а тут даже начали представлять ну в принципе можно как бы да как видите при желании может любой человек э, на это э, туда зайти Хотя, конечно, в первую очередь, как вы видите, это есть для, как его? Это для журналистов и гражданских активистов. Поэтому тут э, смотрите сами. Если вам интересна, как бы эта тема, которая будет рассказывать, то заходите. Так, и вот. Э, так, дальше что? По поводу. Оборудование. Что я хотел сказать. Сейчас мы перейдем плавно к теме оборудования. Потому что видео, которое уже было, когда я выкладывался с этого, как его... Короче, когда на Крапивинском поле снимали, там была определенная проблема, скажем так, да, с оборудованием не только с камерой но дело в том что еще и сам по себе штатив он рассчитан так сказать на он рассчитан ну на то чтобы делать стать статическое фото вот и значит для съемки видео это не годится, потому что нужна плавная проводка. Смотрите, я вот сейчас подготовил видео. Это один из сырых фрагментов, когда снималось Когда снимались нарезки для короткого ролика про шанскую питуру, смотрите. Вот. Что хотел обратить внимание, видите, вот эти вот скачки такие, да? Такого вот быть не должно. Это брак. То есть все должно быть проводка должна быть обязательно плавный а это как бы не, не, не есть хорошо значит так что еще поэтому есть я специально заказал для этого видео голову нормальную то есть ну тут как какого вот, для панорам там для видеосъемки вот с, плав с плавной прокруткой она такая достаточно массивная тяжелая и позволяет э, избежать вот тех проблем которые там были то есть можно плавно поворачивать э, камеру она видно что ну так двигается не сказать что прям туго ну но, как нормально и достаточно в то же время плавно то есть не будет рывков Теперь осталось только подождать, пока придет переходный винт, потому что здесь резьба три восьмых, это очень большая, и, конечно, монопод. Монопод все-таки носить с собой будет удобнее, чем штатив, если съемка происходит, да, ты сам снимаешь, что а, будет это. Не, не нужно отыскать эту сумку. Монопод можно в принципе на рюкзак прикрепить. Вас, зачем ты ударяешь адрес? Это адрес, во-первых, неправильный, а во-вторых, даже если бы был правильный, то какая разница? Так вот, значит, смотрите. Дальше еще, по поводу. Да, пускай бы писала По поводу оборудования. По поводу оборудования, еще из заказов пришла коробка. Это коробка для аккумуляторов 18. 650 по моему да они называются то есть ну, у меня был powerbank другой я заказал но он э, оказался очень малой емкости то есть там вместо 18 650 там оказалась какая-то дешевая херня какой-то литий-полимер и значит ну он буквально на 40 процентов позволяет только зарядить аккумулятор телефона это не годится эта коробка, конечно, побольше, особенно если туда 8 аккумуляторов вставить. Ну, по поводу качества здесь нет никого. Я так вижу балансира. Тут только одна линия питания и один провод. Это не есть хорошо, ну дешевое ничего как бы не скажешь тут. Значит, вот это по поводу оборудования. Монопод, все остальное еще идет пока что. Uh, так. Что-то я смотрю здесь. Бот разошелся, вообще блокирует все. Uh, да, хочу заранее предупредить тоже в чате. Капслог, там uh, много символов подряд не нужно тоже писать, потому что бот срабатывает и банит автоматически. Ну, там просто такие у него установки есть. Поэтому такие дела. Так. 13 человек у нас здесь. А дальше. Это по поводу как бы оборудования и немножко по будущим мероприятиям. Там еще много всяких мероприятий. Я смотрел 16-го, то есть у нас завтра уже, да, в Могилеве тоже будет мероприятие 24-часовой марафон, связанный как-то там тоже с гражданской активностью, короче, с активизмом что-то. Вот. Но там надо было регистрироваться, регистрироваться до тоже там или до двух часов дня или что-то такое или даже вчера по моему последний день вот и смотри значит там будет несколько часов тоже марафон и там будет рассказывать специалисты но ну, по поводу того как там значит что делать но там по моему тоже надо какой-то проект указывать что то такое вот и значит, если вы хотите, ну хотя, наверное, уже поздно регистрироваться, но я думаю, что может быть подойти посмотреть, это проблем большой не составит. Вот, так Борман от заблоковали девку, можно было бы добрый, так ее не заблокировали, наш пишет, и это вообще не девка, это мужик. Так, значит. 13 человек онлайн что-то пока маловато еще не все подтянулись так по поводу оборудования сказал так на следующей неделе будет еще проект по поводу э, этого 21 это будет организует это как его, будь бы белорусами а потом у нас будет еще что-то там 22 или 24, -го. но я потом еще скажу на неделе, если я туда поеду. Дальше что? Возможно, возможно, воскресенье следующее не в это. В это воскресенье я уже сказал, что будут стримы э, такие, потому что там надо будет разобрать эту новую доктрину и там свободный стрим. А значит, следующее воскресенье нужно будет постараться... Я думаю, съездить уже в Брест. Для того, чтобы поучаствовать в этом кормлении голубей. А то я уже давно, честно говоря, то собираюсь. Но вот пока все не выходит. Вот. И значит, что у нас тут еще? Я вчера услышал интересную новость. Как бы, ну, эта новость еще не скоро будет. Но тем не менее. Меня это заинтересовало событие. 22 марта в киеве будет съезд или как это будет правильно называться даже не знаю значит съезд блогеров украины что то такое вот и там значит 22 будет просто встреча блогеров 23 там вроде как встреча с подписчиками я честно говоря не знаю кто конкретно туда приедет но насколько я слышал что должны быть там крупные может какой-нибудь болтава там или луганский или там кто еще киевская русь ну кто-то будет из крупных значит и вот мы вчера ну не знаю попало ли это на прошлый стрим белорусско-украинский тоже как бы решили что поедем поэтому план пока такой возможно 21 я поеду тогда в брест потом может быть сайгон там он говорит что у него есть машина может быть поможет подкинет тогда до Киева. Так что есть такая пока что возможность поучаствовать в этом форуме или как это там съезде, я вот не знаю даже как правильно. Так вот, значит, но ну, это еще не скоро и как бы не точно. Тут понимается в чем проблема. Оно совпадает практически с днем воли как известно, что День Воли у нас будет праздноваться 24-го, это потому что на воскресенье выпадает. 25-го там будет тоже какой-то митинг, что-то такое. Конечно, хотелось бы, хотелось бы уже к этому моменту быть дома, поэтому, ну, не знаю, 23-го, наверное, успею вернуться. Да, да, Интервата. Вчера мы об этом говорили. Анатолий как бы тоже вроде не против, тоже собирается, наверное, туда поехать. Так что да, хотелось бы посетить. Ну, конечно, это э, все равно потребует определенных средств, каких-то фондов. Так что будем смотреть, как там со средствами будет. Это потому что еще через месяц, там неизвестно как. Дальше что? По поводу этого моста. На прошлой неделе я говорил, что надо было, конечно, сделать фотки этого моста через Крапивну. Вот, который вы видели, кстати, на, на том видосе, который я показывал. Но я так туда не попал, потому что... Ну, в понедельник значит я туда не поехал я поздно проснулся во вторник было дело над мариной золотовой суд там надо было с утра сразу ехать там к пяти часам идти на электричку вот и что у нас дальше там потом на неделе я вот тут отдыхал потому что ну когда я уже возвращался даже нет, когда еще утром ехал туда на суд то уже чувствовал что все простудился уже как бы готов назад возвращался тоже чувствуется что так я решил немножко отдохнуть пока и подлечиться потому что ну, здоровье все-таки в первую очередь потому что куропаты там стояние несколько часов и э, разъезды там под мокрым снегом хождение на вокзал это как бы тоже сказывается так что немножко мы решили отложить э, поездку на мост и кстати правильно представьте себе что э, Тут как раз произошел недавно же разнос. Произошел разнос, приезжала Качанова. И она, значит, порвала всех местных чиновников. Сказала: типа, Вот вы там такие я вам там полный карт да. А вы, значит, не это как не оправдали великое доверие самого Солнцевикова. И вот что самое интересное в нашей ситуации, она сказала, что вам стоит обращать особое внимание на, как это я сказала, на, на заявление граждан, что такое, а, на обращение граждан. А вот как раз это и нужно будет. То есть мы сейчас видим последние новости по Межево, например. Уже комитет Госконтроля тоже заинтересовался ситуацией в Межево. Это вот к тому, что я вот это еще показывал в том году по поводу того что игорь Гришанов боролся с, этой, ну, с там со сливами канализации в межево то есть ну с разрушением там зданий исторических на это никто не обращал внимания, эту ситуацию раздували долго и теперь ее наконец-таки заметили вот а, поэтому теперь есть неплохой шанс по поводу моста то есть это как бы я думаю сейчас то что качанова приехала это сыграет на руку очень даже неплохо кстати по поводу пропущенных мероприятий 13 го был же очередной форум э, по поводу свободы политзаключенным Ну я тоже я не поехал так я это все видел то есть я видел в фейсбуке у павла северинца была новость об этом но я решил пока не поехать поэтому так вот и значит дальше что э, кормление голубей кормление голубей Проходит, насколько я знаю, каждое воскресенье в 12 часов. Там на площади ленина кажется, или на какой-то еще это Бресте. Тоже надо было бы съездить. Хотя бы раз посмотреть, что там как, и пообщаться с людьми. Ну, конечно, стрим провести. Потому что как съездить и не провести стрим. По поводу моста, я думаю, что и у каждого в его городе есть какие-то такие проблемы, на которые можно обратить внимание и попытаться это как-то решить. ну этот мост вообще, честно говоря, он случайно попался на глаза. то есть вообще изначально не было э, никакой мысли что-то делать там. то есть просто мы ходили, когда снимали там, да, перешли через этот мост и просто увидели, что он в, уж в ужасающем состоянии. то есть там перила металлические, они абсолютно прогнившие, уже там ну, железобетон весь сыпется то есть эти перила как водопроводные трубы гнилые, их можно пальцем проткнуть. Асфальт-то там вроде достаточно новый положили, но сам мост, я думаю, что э, там, наверное, аварийный как минимум. То есть, ну это опасно, надо обратить внимание и посмотреть вообще какой будет ответ. На самом деле ответ от, отправить нетрудно, э, это через электронную форму можно, просто я же говорю, хотелось бы приложить нормальное фото, к документу, чтобы видно было, что там реально ситуация плохая. Потому что, ну, если ты просто напишешь, что вот там обратите внимание на такой-то мост, они могут дать отписку, скажут, что да, и ладно, там ничего страшного. А сейчас, после такого разноса и после э, того, что, ну, как у нас тут а IT-офшор получается, да, такой мост, что я просто смотрел на него и думаю, блин, как он не разваливается. Все он реально в аварийном состоянии. Так, поэтому, поэтому на следующей неделе будет, наверное, короткий стрим оттуда. Ну, кроме фоток, может быть, провести короткий стрим, показать просто зрителям, чтобы они тоже видели это. Как ссылку там, наверное, прикрепить будет нельзя в обращении. А может быть и можно. Но это просто, чтобы видно было, что реально состояние там плохое. Да, по поводу... Дня воли тоже будем ждать, смотреть, какая ситуация. Но это, я думаю, больше надо у Эдуарда Бальчеса спрашивать, чем у... Так, в администрацию района напиши. Тогда в, в рейсполком полком там есть специальное обращение. Обращение граждан просто стандартное. Вот я и собираюсь это сделать. Поэтому я говорю тебе, Фридом, что мне просто надо фотографии, я хочу приложить. А не просто написать текст. Потому что если просто написать, это как бы, ну... Получается так, в общих чертах, типа, ну, там, мост аварийный и что. Надо фото обязательно. Так что да, в этом плане будет. По поводу памятника я говорил, что мне кажется, сейчас не время еще. Сейчас есть более важное событие. Да, отчет надо будет еще подождать. Мы же еще не знаем, что ответить. Отчет надо будет подождать, но я думаю, что должны будет обратить внимание. Просто понимаете, надо хотя бы просто, чтобы они обратили внимание и знали об этом, да, о том, что ситуация плохая. Ну и конечно ссылку потом на стрим распространить в группах, типа там смотрите какие мосты, там пойти офшоре. Так, после дня воли. Ну, думаю, летом даже, скорее, может и то посмотреть, что там. Сейчас это трагедия в столбцах, поэтому люди как бы да, переключились на другое, там собирают средства пострадавшим, там семьям пострадавших, как бы памятником заниматься. Во-первых, опять-таки перспективы, мне кажется, очень плохие, потому что, например больше 40 связан писатель владимир короткевич там есть его памятник и как бы ну он такой нейтральный чувак потому что он был в союзе писателей советских да то есть он как бы признан совком он не был таким прям открытым мега диссидентом его публиковали и там фильмы даже снимали по по его романам как бы да даже в те времена когда при жизни еще поэтому к нему власть относится нормально Спасибо, Борман, за донат. На билет у Киев. Это, это очень поможет. Вот. На билет в Киев да, на оборудование на много чего. Вот смотри, Фридом. А, а по поводу Острожского, тут все очень неоднозначно. Во-первых, ну я не знаю, может быть, это надо посмотреть. Острожский, мне кажется, родился не в Орш, он где-то в другом месте. Именно с Острожским тут связана именно битва. Понимаете, как? Оршанская битва, то есть это очень такая серьезная вещь на фоне нынешней ситуации с Россией я думаю, что такой памятник поставить, скорее всего, не дадут, связанный с этой битвой. Понимаете, как памятник Костюшка был поставлен там, где он родился. Во-первых, это западные границы, это другая часть Беларуси, и он герой не только Беларуси, но и там Польши, и Франции, и США. Как бы это такой известный чувак, и это поставили не на месте его боевой славы. Ну, в первую очередь, конечно, Островскому. Если говорить, Фридом, про Аршанскую битву, то, конечно, либо памятник Островскому, либо какой-то комбинированный там герой Маршанской битвы, например, да. И там Островский, там Сапега и Радивилл, к примеру, да, композиция какая-то. Но опять-таки, на поле ставить памятник такой, я вижу, что смысла нет, особенно после ситуации в Куропатах. Когда разбили буквально недалеко от Минска, там, да, это охраняемый мемориал, то есть он признан охраняемым, там есть и милиция постоянно, и как бы ну, дорога проходит недалеко. Как все просматривается достаточно, да, и активисты патрулируют. Тем не менее, разбили все равно. А представьте себе, если, например, это как его, где-то поле между двумя городами, между Дубровной и Оржей. То есть там темнота там пусто там никого нет там кто угодно может куда угодно прийти в центре города знаешь когда было в гостинице орша заседание там не заседание как ток-шоу по поводу активистов там с бобруйска с витебска приезжали до да, рассказывали вот мы там организуем там на праздниках там что-то да А другие говорят у нас там мы уличных музыкантов организовали к примеру да или там курсы белорусской мовы а наши говорят нам не разрешили ни музыкантов, ни курсы мовы, то есть у нас репрессивная администрация здесь. Поэтому надеяться на то, что в центре города поставят что-то такое, понимаете, шансов очень мало. Поэтому я говорю, что потом, после Дня Воли, там летом попытаться просто плавно посмотреть вообще какая реакция будет, ну просто э, поднять эту тему, посмотреть. Потому что я, например, пока не вижу, чтобы вообще хоть кто-то, хоть где-то шевелился, и кому-то это было вообще надо. А для такого мероприятия нужна значительная поддержка, чтобы люди, так сказать, там как-то скооперировались и этим занялись. Пока я не вижу такого запроса. Вот. И тем более, что это понятно, потому что реакция нашей администрации будет, скорее всего, крайне отрицательной. На это не разрешат, потому что это такое дело слишком уж заявку подать нужно да ее надо будет подать но просто говорю надеяться, сразу уговорю, что ни на что не надеетесь потому что даже э, сам факт такой что это разрешат это будет явный недружественный шаг в сторону россии то есть если лука будет готовиться там к войне не знаю туда то может быть может быть шансы есть пока вот сейчас посмотрим посмотрим отношения как день воли отпразднуем, потом что будет там где 9 мая там что там 2 апреля 2 апреля это день какого-то там не то союзного государства не то что то такое короче неважный какой-то но там какой-то марш тоже организуют некоторые оппозиционные силы в минске собираются провести какой-то марш интересно будет посмотреть что да как памятник быкову тоже хотят поставить так быков это писатель опять-таки это писатель советский в том числе он по моему в советском союзе издавался это как и владимир короткевич ворш стоит памятник владимиру короткевичу музея есть короткевича улица короткевич вы не путайте памятника что острожскому это совсем другое дело это связано во первых не с периодом совка а с периодом БГЛ. это более древний период а тут у нас не так все однозначно Памятник Гедемину поставили, да, но Гедемин в первую очередь там в Западной Беларуси был, он воевал с крестоносцами, насколько я знаю. А тут конкретно в связи с Аршанской битвой, с войной против Москвы, это совсем другое дело. Это не знаю, то же самое, что там попросить поставить памятник Могилевскому старости, который там кричал «пора, пора». То есть, ты же помнишь, какой был шум, когда монету памятную выпустили несколько лет назад. И там было вот этот девиз. То есть, да, монета в честь Могилева. И там была вот эта надпись пора пора Какой шум подняли пророссийские и российские СМИ, типа в Беларуси там фашизм, там восхваляют резню русских там в 17 веке и прочее такое, да. Когда могилевчане уничтожили гарнизон оккупационный. Ну, а теперь вы говорите по поводу памятника Островскому, да? Ну просто у меня как бы иллюзий нет по этому поводу. Я понимаю, как эта власть отнесется. Вот, так что это как бы очень-очень разные вещи. Ну вот основное, что хотел сказать, вот тут Александр Зайцев зашел. Привет, Александр. Так, по оборудованию, что я хотел сказал, по поводу мероприятий тоже сказал. Так, что еще необходимо? И да, донат это, это скорее на билет в Брест, чем в Киев, потому что, возможно, в воскресенье в следующее я поеду на э, этот как его, на протесты против завода, ну, накормление голубей. Так, Матусевич планет, у меня монет нацбанка есть со Строжским, выпущенная в 2014 году в 500 летия битвы у Орши. Угу, да. Я говорю, и монет по поводу Могилева, на которой есть девиз "Пора, пора". И вот это прям подожгло пуканы, жесточай. У Лидии сбираются, э, сбираются, помни, к Едемину на коне. Так, по-моему, уже все там решено. Но я говорю, что летом надо будет этот вопрос поднять или весной после дня воли после чернобыльского шляха, потому что скоро еще и островец будет уже запущен. То есть я не знаю, как что будет планироваться по поводу, может быть, протесты какие-то с островцом. Кстати, островецкий шлях этот, он как-то прошел незаметно. Это говорили, вот там каждый месяц будет что-то. А я как-то даже упустил вот пару пару мероприятий я видел еще в начале было, а потом даже не знаю. Как там это проходило, что-нибудь, какие-то форумы по поводу островецкого шляха. Вот кто в Западной Беларуси живет, то, конечно, хотелось бы послушать. Может, кто-то знает об этом больше. Так, еще бы и памятники по этим по, по этому поводу поставить. Ну да, это по этому поводу. вот На памятники почему-то Ленину находятся деньги поставить ненужные, которых и так полно в каждом городе. А поставить памятник национальным героям как-то не очень. Обычно все эти памятники на них собирают опять-таки люди. То есть государство, насколько я знаю, никаких памятников Гедемину там или кому-нибудь там Витовду, или еще кому-нибудь не поставило. Это все собирают только люди. Это большая разница. А памятники Ленину и прочее, это наоборот, все финансируется из бюджета. А зачем, непонятно. Их и так много, достаточно вот еще по поводу мероприятий тоже я даже хотел вот кое-что еще показать да может кому-то это будет интересно но это уже более серьезно это так сказать не то что там поехать в могилевку куда-нибудь это более серьезная вещь значит смотрите есть такая вещь кого-то это может быть заинтересует даже я не знаю Сейчас загрузится там браузер. Посмотрим. Камеру сейчас я пока на минутку отключу. Вот, смотрите. Есть такая вещь. Летняя школа Бориса Немцова называется. Она проходит с 15 июля по 2 августа в Праге. То есть летняя школа журналистики и социокультурных исследований. Трехнедельная интенсивная программа обучения молодых журналистов, блогеров, медиа, активистов из России и Украины, стран постсоветского пространства, Европы и США. Школа проводится от 15 июля по 2 августа в Праге на базе философского факультета Карлова университета. Учебная программа включает в себя лекции и семинары ведущих журналистов и экспертов в области медиа, практические занятия по основным по основам видео и фотосъемки, и дистрибьюции и контента в интернете. Короче, профессионально вас подготовят. Программа носит междисциплинарный характер и включает также лекции по основам экономики, социологии современного искусства, Посещение крупнейших СМИ Чехии, то есть, ну, Радио Свобода, я так понимаю, там же офис сейчас находится главный. А также показы современного документального кино. Важной составляющей обучения является реализация всеми участниками самостоятельных журналистских проектов. То есть, это не просто приехал, послушал и уехал. То есть, там обязательно надо будет реализовать какой-то проект, который обсуждаются на специальных семинарах с профессиональными редакторами. Язык школы русский, вот. Приемы заявок, открытый срок подачи на участие истекает 31 марта 2019-го. То есть до 31 марта любой желающий может подать заявку. Значит, что там, темы какие? Международное понимание свободы печати, работа с источниками информации, их проверка, расследовательская журналистика ее профессиональные нормы, правозащитная журналистика, журналисты и блогеры, создание сетевого СМИ, современные журналистские форматы эффективные стратегии дистрибьюции медиа контента в интернете основы дигитал журнализм СМИ и современное искусство и современная литература документальное кино целевая аудитория журналисты блогеры исследователи та та та вот э -э так приоритета школа дает предпочтение заявителям чей опыт в журналистике или в смежных сферах не превышает трех лет то есть ну новичкам опыт работы не обязательное требование Значит, условия. Всем участникам школы фонд Немцова покрывает расходы на транспорт от места жительства до Праги и обратно. Проездные на общественный транспорт в Праге на месяц, питание, медицинская страховка, короче, все там. Участники, участникам, успешно реализовавшим свой медиапроект, предоставляется небольшой бюджет для СММ-продвижения. Короче, маленький грант на раскрутку. И форма. Что там надо сделать? Форма. Для того, чтобы принять участие, надо заполнить форму. Начало как бы стандартное. Фамилия, имя, отчество, место проживания, mail, телефон, ну, логин по скайпу. Это, видимо, может собеседование будет. Дальше вот есть тут три вещи, которые как бы могут быть затыкой для некоторых. Это биография, то есть надо написать автобиографию до одной страницы. И концепт проекта. То есть описать до одной страницы также концепцию своего проекта. Что ты будешь реализовывать после прохождения вот этих курсов. И тут, конечно, кинуть ссылки на свои проекты. Там, на журналистские работы, опубликованные, там фото, видео, значит, блоги, страницы в соцсетях, все такое. То есть вот. Кому это интересно, то можете принять участие. До 31 марта, как бы есть возможность подать туда заявку. Также еще. Есть такая штука волонтерские там разные есть всякие курсы в европе то есть да можно поехать волонтером там до от 17 до 30 лет по моему принимается и люди да то есть там тоже ничего тебе не платят за выполнение работы но и они тебе покрывают значит расходы там на проживание на содержание я сейчас не знаю если вам интересно, я могу найти ссылку и тоже кинуть, где зарегистрироваться, что там сделать, как. То есть, если кому-то интересно. Потому что, понимаете, я в своем блоге просто показываю свой путь, то, что я конкретно делаю. А вокруг происходит много разных других событий мероприятий. И у всех людей как бы разные способности, разные подходы ко всему. И что я вообще хочу этим сказать? Что занимаетесь тем, что вам интересно, да? занимаетесь в меру своих сил то есть кому-то интересно этом какое то расследовательская может журналистика кому-то там написание статей кому-то съемка видео просто до да, блок ведения вот документальных каких-то э, документирования, даже сказал вот происходящего то есть показывать, что в стране происходит кому-то интересно заниматься конкретно активизмом то есть э, искать проблемы в городе да например вот как мы и пытаться их решить всех людей разный характер кому-то одно интересно кому-то другое кто-то готов допустим просто оказывать поддержку например вот выйти постоять в куропатах там просто как рядовым человеком или например патруль куропатский вот сейчас запустили вечерний патруль активисты ходят смотрят, чтобы ну там кресты не сломали что-нибудь не разбили кто живет рядом в зеленом луге особенно то это вот обязательно Вы примите участие не пожалеете как бы но ну, приятная компания и все такое вот дальше дальше дальше по поводу волонтерства я сказал, по поводу мероприятий разных их очень много, поэтому я просматриваю ленту и в фейсбуке, там и на разных сайтах, их дофига, каждый день есть, поэтому, ну, я вот на некоторые дал, если кому-то интересно, приходите, а то вот, знаете, просто вот говоришь, там такое мероприятие, такое мероприятие, а когда приезжаешь туда, никого вот я и не видел практически никогда из подписчиков мало кого, Но в основном там люди одни и те же, кто приезжает кого я вижу, ну кроме местных там кто-то бывает, да, в основном журналисты бывают, как в Ерев приеду там все время в центре Кола почти, Денис Васильков попадается, мне вот Филипп приезжает, тоже я его часто вижу в разных местах и в Могилеве, и в Минске, ну и так некоторые люди еще тоже попадаются, вот Иван, да, а в остальном вот из подписчиков практически никто Uh, наверное только может быть ну, вот чернобыльский шлях freedom белорус приходил это это это давно же еще было тогда еще подписчиков было мало а сейчас сколько людей подписалось а я больше в принципе никого не вижу кто реально готов действовать понимаете как uh, намного более важна задача чтобы не только было много подписчиков но чтобы люди были решительные то есть которые готовы действительно прийти в реальной жизни что-то сделать да, собраться там вот и теперь мы плавно перешли к другим новостям по поводу куропат но ну это как бы уже скорее новости конца прошлой недели ну и по поводу марины золотовой как бы по поводу суда марины золотовой говорить особо нечего эдуард пальчи в своем стриме все рассказал четко как говорится по полкам разложил и я согласен с тем что он говорил и больше тут сказать особо нечего вот Кроме того, что судебное заседание еще продолжается, сегодня еще, по-моему, было, я вот не смотрел, не читал дальше, как оно уже закончилось или нет, или еще продолжаются там допрос. Ну, еще, насколько я знаю, не вынесено решение, суд еще идет. Вот а По поводу Куропат, уже скинули, есть база составляется, централизованная номеров автомобилей, вот тех, кто заезжает. Там на днях вчера, по-моему, выявили какого-то ватника, выявили какого-то ватника, кто-то его опознал даже, да. Он там приезжал, и потом тоже номера, их там уже сколько, наверное, несколько тысяч, по-моему. Анатолий Нумович сбрасывал в Фейсбуке там видео, связанные с этой базой. Там я знаю. Информ напалом, по-моему, тоже задействован в этом. Короче, все эти номера фиксируются, и то есть не просто на фото-видео, они попадают в какую-то базу данных, которая вот сейчас формируется тех, кто приезжает туда в Куропаты, таких вот, ну наглых этих, как как это сказать, посетителей, которые не берут бумаги, там, которые провоцируют активистов, то есть тех, кто берет листовки, ну я думаю, что там, наверное они даже, может, не фиксируются, не попадают туда в базы, а может и попадают, не знаю. В общем, такое дело. Так что все это не проходит даром. Просто некоторые люди не видят, например, что происходит. На самом деле ведется большая работа оппозиции по поводу там и памятников, и по поводу мероприятий разных и вот много чего. И гражданской активности, поддержка, все это есть. Просто оно не на виду. И многие, к примеру, бывает, говорят, вот там, у оппозиции нет никакой программы политической, там оппозиции что там она ничего не делает, там такое. Нет, делают очень много. Просто это, например, требует средств. Мы знаем, что Европа, Америка урезает средства, поэтому, как бы, ну, сами понимаете, и офисы арендуют уже в таких, бывает, что более худших местах долги вот смотрите у бнф например вон, они крупный долг недавно заплатили за должность по офису своему то есть их чуть ли уже там хотели не лишить э, сиди бы бнф ну, чернышевского это проблемы большие вот поэтому сейчас сейчас многое организуется даже не формальными какими-то партиями а именно организациями там да гражданскими группами активистов даже больше чем оппозиции но и оппозиция тоже работает вот я недавно выложил застаревшее видео которое у меня давно уже лежало. я не мог его не успевал его смонтировать это выступление валерия мацкевича в в офисе белорусской ассоциации журналистов там он давал лекцию про тайм-менеджмент он там рассказывал про то что как, значит, можно оптимизировать свое время, чтобы, короче, все успевать и чувствовать себя нормально. Там он поделился некоторыми советами. Вот ну, такие советы, как бы, многие это и так знают, слышали, но, тем не менее, довольно было интересно послушать некоторые вещи. Я просто, как бы, ну, такие в этом не разбираюсь. Запад это, как бы, давно уже все прошел. У нас этим только начинают интересоваться и то некоторые такими вещами. Так, что тут нас пишут? Украинцы вовсю диверсифицирует власть на местах. Пошел результат. Ну, посмотрим. Хорошо бы, если, конечно, желаем удачи во всем, чтобы все получилось. Как бы, ну, вы не подумайте, чего. Просто э, я не строю каких-то больших иллюзий, что вот прям э, все там нормально. Как бы, ну, коррупция, мы знаем, уровень достаточно высокий, там еще. И есть куда идти ну конечно украинцы безусловно сделали большой шаг в сторону европы и от россии то есть они попытались оторваться от, от совка и мы сейчас смотрим что у них получится от, от, от, от этого беларусь даже не пыталась еще пока от совка ни от какого оторваться у нас совок еще везде на всех уровнях вот но ну, никогда памятьник ленину ставит новый вот сейчас в 21 веке ну что это такое это ненормально так, мне кажется, АЭС даст нам большую независимость от РФ. Ой, ну здрасте, некто с Беларуси. АЭС нам даст такую зависимость от РФ, какой ты даже не видел. Ты знаешь, что эту энергию не будет покупать никто. Это все только на внутренние на внутреннее потребление. Куда ее одевать потом? Это первое. Второе. АС построена росатомом. Специалисты у нас еще пока, ну только готовятся, я так понимаю. У нас еще нет особо таких специалистов. Будут обслуживать в первую очередь Росатомовцы. Топливо будут хранить. Э, отработанное тоже вроде как у нас. И даже может быть будут свозить какой-то из России. То есть плюс мы еще должны 10 миллиардов. Ты понимаешь? Как мы будем независимы больше от России, если мы наоборот еще больше от нее зависимы станем? Как только АЭС пойдет, ты наверное не знаешь всех условий. Придется еще 10 миллиардов долларов платить кредит. То есть, это, он появится тогда. Сейчас, пока АЭС не вступила, по договору там прописано, что вот этот вот долг появляется, когда будет АЭС достроена. И тогда Беларусь должна будет с того момента начать рассчитываться. То есть, еще будет привязана дополнительная гиря на ногу в сторону России. Кроме того, что у нас так там берутся кредиты у России, чтобы отдать предыдущие кредиты России. Это такой вот. Вот так. Зато про российскую оппозицию никто не прессует. А зачем ее прессовать? Власти, она угрозы не представляет, работает себе спокойно. Но, кстати, по поводу того, что пророссийская оппозиция тоже, между прочим, иногда выполняет некоторые полезные функции, к примеру, связанные с гражданскими какими-то проблемами. То есть, ну, вот там типа канализации Межева, например если говори правду к примеру возьмется за эту проблему и ее решит ну это не есть плохо просто я бы не стал надеяться на такую оппозицию в плане там того что они придут к власти там сменит руководство или там что-то так сказать в лучшую сторону направят. с Европой они интегрироваться не очень-то собираются может быть на словах только режиму тоже сильно не угрожают поэтому, поэтому. Но, опять-таки, вот такая шкала, как, к примеру, там угроза режиму, то есть, да, вот Статкевич, он очень сильно все время угрожает, очень грозно так, что все там время вышло, режиму конец и все остальное. Но это как бы тоже не показатель. Не показатель. Так, пыталась в шестом десятом. Это по поводу чего? Пыталась в шестом десятом. Ладно. Да, вот, э, святая простота. Да, действительно. Я вначале, когда АС только начал строиться, я тоже думал, что, ну, может, хорошо, э, энергия хоть дешевле будет. Ну, то есть, плюс-минус. Но потом, когда Симашка сказал, что, говорит, знаете, а простые люди вообще платят у нас слишком мало за электричество, понимаете? Говорит, в Европе, там, понимаешь, в Германии э, люди платят больше, чем предприятия. И поэтому у них там более конкурентоспособная продукция. Ну, знаете, белорусы может и так уже там 150% платят. Мы проверить особо не можем. Короче, ну это просто выглядит очень интересно на фоне того, что строят АЭС, энергию с которой продавать будет непонятно куда. Куда это пойдет. Кто-то скажет, ну прекрасно, экономия мазута, там газа, всего остального, ГЭС, эти всякие, вернее, как не ГЭС, там ТЭЦ, всякие можно закрыть и все остальное. Ну, окей, хорошо. А куда одевать рабочих с этих ТЭЦ? На как, куда их устроить? То есть это сколько придется уволить людей. А если на этой одной АЭС произойдет авария? То есть, понимаете, АЭС одна может заместить несколько ТЭЦ, людей придется уволить, а если произойдет авария то страна может стать, потому что если все будет перенаправлено на АС, а с ней вдруг внезапно что-то станет. Плюс уч учтите ее расположение, понимаете? 50 километров от Вильнюса это вам не шутки. Если что-то будет какой-то выброс, даже маленький, там, не знаю, то это же просто скандал. То есть сразу все, допустим, ветер подул там восточный и унес этот э дым там ядовитый куда-нибудь на, на Вильнюс. Это грозит очень серьезными проблемами международными, компенсациями огромными, неподъемными для Беларуси. Как бы, ну, все, все плохо в этой АЭС. И место ее расположения. Но ну, тогда, наверное, я понимаю, думали, что будет продавать на Запад куда-то энергию. А теперь, видите как? Не будет покупать. Что они делают, непонятно. Белая Русь. Ну, Белая Русь это просто ширма, это такая искусственная организация, как БРСМ. Для чего? Это надо власть спросить, для чего они ее делают. Код. Э, свободная воля или детерминизм? Э, ну, как бы это не тема сегодняшнего нашего разговора. Это мы поговорим на свободном стриме. Я за свободную волю. Так, один из ученых сказал, что станция не должна работать на пожизненной ему на пониженной мощности это опасно а кто у нас купит никто пока так идти на уступки евросоюзу договариваться с литвой и польшей извиниться за вильнюс и может тогда она и востребуется не так тут понимаешь вся суть в том что они же свои а с отключили и поэтому они принципиально говорят что э, не будут покупать энергию с этой станции. Почему? Ну вот потому, наверное. Так, вот, даже народ немножко начал прибывать. Уже сколько мы почти час говорим, я уже как бы почти обо всем сказал, о чем хотел. Так. В чем еще хотел сказать? Что-то вроде было, еще какой-то вопрос. Я его, наверное, подзабыл. Так, про поводу моста я сказал, по поводу Бреста и Киева тоже сказал. Так, а что еще у нас осталось? Может быть, даже и все. По поводу суда тоже. Так, на следующей неделе. Так, вот, потому что Лукагопник сначала договор, потом стройка. Ну да, они сначала построили, а теперь ищут куда продать. Российский аналитик сказал, что АС. Что сказал, что АС? Да, мне там какой-то чувак уже писал по поводу АС, типа, вот, это там выгодно будет в Беларуси, что, ну, а люди, которые не в теме, так говорят. А если долг плюс 10 миллиардов это выгодно, при том, что никто не будет энергию покупать, то, наверное. Так, Александр Зайцев, так что там российский аналитик сказал про АЭС? Да, ответа нету ладно тогда а если есть какие-нибудь еще вопросы еще какие-нибудь вопросы то можно будет ответить и в принципе уже можно заканчивать Так, российский аналитик сказал что с дороги в сторону украины я честно говоря не в теме я слышал вчера даже говорили что а, дороги какие-то а, строят там ну не знаю это проект кремля не знаю может проект кремля а может и нет может это лука что-нибудь уже мутит по поводу дорог иван васильев на западной беларуси все ватники будь уверен ну не знаю там меньше ватников чем у нас как вижу Гроднинская область особенно там там не так много ватников, это даже если посмотреть по электоральной карте Поздняка, то там, э, как бы, такой уровень национализма, там, и тех, кто говорит на белорусской мове, ну, вроде как выше. Точно сказать так не могу, потому что, ну, я там не был, но, насколько вот показывают, пишут, то там, конечно, отношение э, к России наиболее прохладное. Ладно, тогда по поводу, по, поводу мероприятий остальных, по поводу мероприятий остальных, то все это будет уточняться еще. Ну там съезд блогеров, когда будет и кормление голубей, я еще отпишу об этом, когда будет время. Вот. Так, что тут у нас еще пишут? Пьяный что ли? Кто пьяный? А я не пьяный. Так э, вот, Путин предлагает Лукашенко якобы быть его преемником. Чего? Серьезно? Я не думаю, что Путин такое предлагает. И да, я уже предупреждал, что капслоком писать не нужно. Бот будет блокировать. Европа дала грант РБ для строительства и улучшения дорог. Он это, наверное, имел в виду. А, вот оно что. Да, Европа давала гранты на улучшение дорог, там, на экологию много на что еще. Нет, ты судишь по по мимфистату, но это не так. Мифиста вообще-то из Бреста, а я говорю про Гроднинскую большую область. Я сужу не по мифиста, я сужу по опросам, которые там проводились. По электоральной карте, поздняка, по Зникапова, много чему по количеству, там, например, католиков, их в Гроднинской области больше всего. То есть, ну, таких людей, которые вот более э, проевропейски настроены, там, про польский, про литовский. Да не ты, а Иван Васильев. Ну, не знаю, судить сложно, как бы, потому что он написал, просто так имел в виду. Так вот, э, по -атомные там вообще жесть есть история за которую закроют далеко и надолго вот почему ее открытие на несколько лет затянули но в договоре прописано что долг пойдет уже с 2021 года в любом случае даже если а не будет запущен поэтому сильно долго тянуть у луки тоже не получится так с Мефисто совместный стрим будет когда поедешь в брест не знаю если будет там он или нет я поеду в брест если да вот поеду в выходные выйти наверное, я так думаю посмотрим тогда я попытаюсь постримить если дадут конечно там а то говорят там же людей задерживают не дают там блогерам стримить вот кабанова петрухина берут ну может это только их я не знаю но я так понимаю что там всех наверно задерживают, кто пытается вот что-то такое делать, показывает активность. Хотя люди приходят, кормят голубее, вот и читал на прошлой неделе, в прошлые выходные, был марш там какой-то даже, шествие. Так что круто, и как бы хотелось посмотреть на это уже давно. Просто тут то погода гадкая, то разные мероприятия, то в Минске, там, то в Могилеве где-то что-то, да. А поэтому туда не получается. это мне надо ехать вечером в субботу, чтобы приехать туда. Мне, короче, до Бреста расстояние, наверное, как до Москвы примерно одинаково. Часов 8 ехать на поезде. Это очень далеко. Поэтому я туда давно и так и не поехал. Это далеко. И не так-то просто. То есть, если в Могилев какой-нибудь там смотался полтора часа на электричке ехать, да, это как бы ни о чем и стоит копейки, там полтора рубля, то тут уже посерьезней. Так. Вот. Еще что хотел сказать. Так, в Витебске тоже люди есть про западные, но то. Не только вроде, нет, так я говорю, что везде есть, конечно. Витебск я знаю, видел. В Могилеве есть, как бы эти мифы о том, что это ватные совсем города, это неправда. Там есть достаточно активистов. Это это правда. Так, хорошая статья про ЛДПБ. Так, да, и не для ее строительства вроде по о в данном не 10 летов таки потратили, а два-два с половиной баксов. что то мало. Обычно наоборот больше, чем указано, потому что всегда не хватает. Ячейка ЛДПР в РБ. Ну, у нас есть своя ЛДПБ. Я вот, кстати, недавно видел статью. Она касается в первую очередь 90-х годов, когда эта ЛДПБ была создана. То там, значит, пишут, большая часть это были какие-то отставные военные, КГБшники и менты как бы ну, у меня все по этой партии так лука сказал по поводу объединения с РФИ, мы готовы а вы ну он сказал так расплывчато что типа мы готовы там когда вы скажете но это понимаете такие слова раньше он говорил мы братские народы там мы единый народ и все а потом он сказал никакого русского мира не будет так это, это такое вот я честно не воспринимаю такие вещи серьезно что там Лука сказал? Так, какие перспективы развития суместных стримов с украинцами идти будет развить в этом направлении? Да, будет... Вы уже видите, развитие есть. Вчера был на стримах, на посиделках Александр Беспалы и где-то лесь. У меня я, не, я тогда не записывал, у меня рендерилось видео, поэтому я не делал записи, стрим э, разговора с дедом Олесем, А вот у Сайгона есть, у Интерваты, у других блогеров, кто участвовал в этом, у них есть. То есть да, после этого, кстати, пришла неплохая прибавка подписчиков. Вчера где-то 40 человек подписалось на канал за день. Я считаю, что это неплохо, потому что дали анонсы Писпалов и дед Олесь. В перспективе хотели хотели хотели связаться позвать по моему киевскую русь но его не было ему там звонили они там у него или стрим или что-то такое было короче в перспективах развития сами видите самые огромные и самые плотные вот что я хочу сказать борман я же сказал по поводу того что 22 марта планируется вот эта вот сходка украинских блогеров в киеве на майдане незалежности и мы как бы с Сайгоном изъявили тоже желание туда поехать. И украинцы это активно поддержали, и нас, конечно, пригласили с радостью. Поэтому было бы интересно там побывать. На, на этом легендарном месте посмотреть своими глазами, пообщаться с украинскими блогерами. Вживую, именно в живую. Ну, там, постараться Симку купить местную, чтобы постримить. но как минимум, офлайн видео будет. Как раз к этому времени и оборудование подоспеет. Вот смотрите. Голова, кто еще не видел. Видео-голова плавная, которая позволяет делать хорошие, плавные такие проводки. Панорамные, то есть тут есть разметка специальная по, по краям, для того, чтобы делать панорамы правильные. Да? Ну она полностью металлическая вся, если что, съемная голова. Теперь я жду монопод, ну и винт, конечно. Тут резьба 3,8, очень большая, то есть ее просто так не накрутишь. Надо переходный винт на четвертую. Вот придет винт, придет еще монопод. И поэтому будет тогда намного легче. С моноподом вместо вот того штатива, что у меня. И вот с этой головой будет отличное. Видео плавное и стримы будут хорошие. Потому что этот штатив, на него фото снимать еще можно. Во-первых, там пластмассовая площадка. Во-вторых, он весь скрипучий. То есть там нет никаких таких вот вещей, чтобы можно было сделать плавную проводку. То есть он абсолютно не годится для съемки видео. Это только там какую-нибудь мыльницу прикрутил, фоткнул и все. А это нормальная голова. Конечно, она не такая вот, как дорогие там за 200 баксов, в которых там, не знаю, пружина там, возможность перекрутить ручку на правую, на левую руку. Там это как его вот, пружина контрбаланса, например, чтобы ты там дернул куда-нибудь вверх, а оно потом плавно вернулось назад ручка. То есть таких вот ништяков там нет. Но эта ручка, кстати говоря, тоже, вернее, голова этого видео, она тоже стоит где-то 21 доллар, около 22. Так, дрон купю. Ага, да, одну денег дай, сначала. Дрон купить. Он не так-то дешево стоит. Тем более те мероприятия, которые я последнее время снимаю, дрон для этого, к сожалению, не пригодится. Я понимаешь, не запустишь ты дрон в помещении. Это будет неудобно и бесполезно. Дрон это для каких-то съемок, там, вот Крапивинское поле, например. Вот здесь был бы дрон. Кстати, тогда спрашивали дрон. Филипп говорит, что он писал людям, спрашивал по поводу дрона. Никто не дал. Никто не дал, потому что после БНР-100, когда дроны уводили, то как бы ну люди теперь к этому так относятся более бережно. Никто не дал. А, так. Что тут у нас еще пишет Иван Васильев, ни о чем не договорились. Да, Фридом, они пока еще ни о чем не договорились. То есть, ну, о чем-то, может, договорились, но то, что пишут официальное, я думаю, это так только поверхностная херня. А, так, в Твиттере только эта цитата. Ну, понятно. Нет, так там по-разному понимаешь российские издания они будут описывать информацию в одном ключе а там оппозиционные в другом это такое дело я как бы на это особо внимание не обращаю пока как всегда вырваны из, из контекста я прочитал другое какой-то журналист российский написал по поводу того как Лукас с путиным разъехались то есть они даже на, друг на друга не посмотрели ну это понятно что между ними отношения далеко не самые важные. Так, не самое, вернее, приятное. Так вот, а люди не готовы. В субботу будем в Бресте или в Воскресенье? Ну, если я поеду в эти выходные кормить голубей, то это значит, я вечером вечером в субботу поеду из Орши, и где-то поздно ночью, может быть, к утру, там, сколько он найдет поезд, буду в Бресте. Ну, то есть, к 12 часам, когда вот кормление голубей, я думаю, что я буду тогда на площади этой Ледины или где там их корм вот там несколько часов там побуду а потом сразу уеду потому что мне надо будет потом еще долго ехать опять и в понедельник я буду тогда дома то есть понимаете это даже не Минск это очень далеко ехать на поезде а не на электричке только а поезд это подороже конечно так да по поводу дрона я уже ответил так когда у нас будет герб в погоне, то у Литвы будет другой герб. Не обязательно. У Литвы тоже может быть. У нас же он на 90-е годы. Был герб в И у Литвы и у них тоже... У них немножко он по-другому выглядит. И называется Витись. Ну, как бы. Одно другому не мешает. Общее. Это же понимаешь. Мы общее Ну, это наше общее наследие. ВКЛ. Так, отличное решение уважуха киеву привет да отличное решение ну понимаешь я говорю еще месяц до этого схода блогеров поэтому я просто анонсировал я еще сто процентов не могу сказать что да как кто его знает что за месяц произойдет может уже в это время что-то изменится может в это время там не знаю какой-нибудь там обыск будет отберут все оборудование или там я на сутках может сидеть буду кто его знает что за это время будет может быть до 22 марта будет тунисские марши я там на них поеду и меня там прихватит поэтому сто процентов еще не рассчитывайте я просто озвучил что такое мероприятие есть это опять-таки я для чего говорю что вот в Могилеве вот то-то пройдет что в Витебске вот то-то пройдет чтобы вы могли тоже приехать туда кто хочет или кто может в Минске что-то пройдет Понимаете, не просто, что вот я буду стримить оттуда, а что это сигнал. Любой желающий может тоже туда поехать. То есть вот вам сигнал. 22 марта, Майдан Незалежности. Какая-то проблема с сетью произошла. Вот, видите? А вы говорите про Киев, там что-то такое. Я же говорю, что рано, еще пока утвердительно о чем-то говорить вот внезапно чего-то пропала сеть непонятно почему но хорошо быстро восстановилась так что там у нас еще пишут а где можно устроиться на работу как ты ездить по городам и фоткать а сколько за это платить могут с тобой могу с тобой поехать в брест просто я вообще на мели за это, я, во-первых, я нигде не работаю, если ты думал, что это какая-то работа, да мне кто-то там платит, мне никто не платит, мне платите вы своими донатами, Иван Васильев, вот в чем дело, это первое, второе, меня никто не приглашает туда, не зовет, я просто сам приезжаю, ищу мероприятия, сам на них приезжаю и их добровольно снимаю, это скорее такое волонтерство, понимаешь, Иван, не мне платят, я плачу, я несу расходы постоянно за это, мне никто это не возмещает, понимаешь? Поэтому, если ты на мели и хочешь со мной поездить, то ты будешь на еще большей мели. Потому что тебе придется ездить за свой счет, и тебе никто ничего не оплатит. Вот такие дела. Так что, как бы вот так. Если у тебя есть деньги на то, чтобы мотаться вот так же, как и я, то пожалуйста. И да, никто не застраховывает от того, что у тебя могут возникнуть проблемы, там тебя могут задержать и прочее, то есть дать еще штрафах там больших за что-нибудь. То есть это кроме того, что ты платишь дорогу, все остальное там, тебе никто ничего не компенсирует. То есть понимаете, как это моя личная инициатива. С одной стороны есть недостатки, но с другой есть и преимущества. То есть, к примеру, я свободно выбираю мероприятия, какие интересны. И ну, у меня нет там никакого редакционного задания, например. Я просто работаю как блогер на, на самого себя. Вот что. Так что, я думаю, ответил на вопрос. Так, Иван Васильев. Открывай блог, да, Иван Васильев, открывай блог, покупай себе оборудование и езди, как и я, вот так. Может быть, кто-то что-то и э, заплатит. Вот, Даешь короткий стрим с Артемом он говорил вчера отвечал по поводу стрима про люблинскую унию что это будет после 15 -го. он сказал там с кем-то еще встретиться надо что-то уточнить короче он э, еще занимается сейчас поиском материала возможно выходные или следующая неделя может тоже донатить будут как то туда я полгода не получал донатов, в принципе никаких и поэтому э, и мероприятий никаких не было то есть понимаешь это зависит от финансирования есть деньги есть поездки на мероприятия пока что потому что у меня нет же никакой грантовой поддержки все за свой счет так вот поэтому это как бы кстати да тем кто вот завидует такому образу я то есть показывал как мне приходится возвращаться часто с этих мероприятий то есть вот ты уставший приходишь у а тебя потом пешком надо пилить еще да, а утром тоже надо пешком идти потому что автобусы не ходят то есть это тоже такой большой минус это первое второе второе это плюс веселая жизнь конечно да поездить там тебя могут донатить то есть короче ты можешь если тебе повезет получить например там какие-то донаты или даже в партию в какую-нибудь вступить и показать себя там не знаю может тебе какое-то финансирование назначат. то есть в любом случае такое вот активная позиция она помогает то есть ты рекламируешь себя и это помогает тебе да во первых изучить моя -то цель главная тут какая это изучить нашу систему да, политику э оппозицию там как как это изнутри выглядит то есть посмотреть с той стороны экрана не то что вот когда вы включаете там Белсат или радио свободу и вам показывают просто вот картинку что как есть а именно по ту сторону то есть как это выглядит изнутри чтобы реальное было представление потому что если вы будете изучать белорусскую политику по новостям с каких-то там каналов, то, ну, вы толком ничего до конца не поймете. Вам надо конкретно Разъяснять это в личном присутствии, так сказать, до да, добиваться доверия какого-то, показать себя, что вы серьезно настроены, опять-таки, что вы не ради денег работаете. То есть, действительно, у вас есть какая-то идея, что вы интересуетесь, и вот тогда у вас все получится. А если вы будете вот как приходить, вот как Иван тут пишет: Короче, поехали там, где тут касса? Мне тут давайте деньги. Ну, такие люди, понимаете они никому не интересны потому что ну только может быть в некоторых случаях когда там какая-то массовка надо потому что насколько я знаю большинство людей активистов они работают конечно бесплатно им там штрафы компенсируют там помогают чем-то да, подбрасывают немного но в целом это э, неприбыльное совсем дело э, что я хочу сказать в большинстве своем поэтому вот так вот. Потому что если у вас нет именно какого-то морального стержня, если вы не за идею действуете, то, я не знаю, вы все равно долго не поддержите, скорее всего. У вас С вами может стать вот как было с Павлом Артеменком, который то вроде был ватником, то потом с Магаром попытался стать, а потом увидел, что там нет никакого дохода и обратно стал ватником, но его уже там не приняли. То есть если вы не хотите повторить такую судьбу, то вы уже определитесь заранее. Так, что здесь пишут? Пусть Артем покажет какое-то интересное место в Бресте. Ну, я говорю, что это было бы неплохо. Кстати, вот идея, Алексей сейчас не отвечает. У нас же была идея, чтобы вот эта лекция про монополии, там, когда да, мы хотели организовать, а потом еще мы пытались, ну, думали так, что организовать было бы неплохо, чтобы Артем приехал в Минск и прочитал офлайн лекцию. Да, и все это на видео снять, или даже стрим провести но пока все забуксовало сейчас алексея как-то нет он редко отвечает наверное занят и там с помещением наверное ничего еще не выяснилось так что такие дела если договоримся то если мне что-то будет известно то я конечно скажу я могу быть дизайнером у тебя на канале кли клик клик бейтмейкером и так далее ну, окей, я волонтерство всегда принимаю. Можешь, Иван Васильев, бесплатно помогать всегда, как говорится, я не против. Любую помощь, достойную я приму. И поблагодарю тебя, безусловно. Буду на стримах, конечно, говорить, что вот ты там принял участие, все. Но, как говорится людей которые готовы по первому щелчку так сказать потому что я сам бывает не знаю когда будет стримы когда будут какие мероприятия там надо постоянно картинки там то все делать это во-первых надо делать очень быстро во-вторых сразу то есть ты не можешь заранее сказать что и как то есть например как в редакции какое-нибудь задание редакционные дали вот на такой-то день туда поехать на такой-то туда вот то снять это снять я сам часто не знаю что будет там через день куда я, где я окажусь и что буду делать поэтому э -э -э Заранее я даже задание тебе не смогу никакое дать. Вот что. Так. Мини-репортаж замутить. Посмотрим. Так. Федор Шинкаренко встретится вроде. Посмотрим. Я пока вот говорю, что буду. Я планирую туда поехать. Накормление голубей. А уже как там что? Я, естественно, когда будет стрим пролюблен, сообщу об этом Артему и посмотрю его реакцию, что он скажет об этом. Может, он тоже придет. Он, наверное, же тоже ходит накормление голубей. Так, а, понятно. Ну, герб, -медведь. А, герб Медведь это было уже Майти, давно когда-то. Так, что тут еще пишут? Так. Вот, чат прошел. Так, так, так, после сигнала. Понятно. Майор отключил связь. Да, я вот об этом и говорю, что. Иван Васильев, дай свои координаты. Кому и зачем? Так, так, так. меня Так. Как ты это монетизируешь? Какой кэшбэк и т.д. какой профит твоего де... твоего деяния? Никакого профита. Я же говорю, сплошной убыток. То есть только э, донаты они обеспечивают возможность э, вести деятельность. Профита никакого. Монетизация есть, но чтобы воспользоваться монетизацией, необходимо там накопить значительную довольно-таки сумму. Монетизация есть, но э, она не решает толком ничего. То есть некоторые вот тогда блогеры там украинские спрашивали типа вот там как монетизация приносит что-то. Чтоб монетизация что-то приносила, это надо чтоб канал был хотя бы там 100 тысяч человек, тогда что-то возможно и будет. Так, -с. так, Устройся. устройся в американскую или канадскую газету, будут бабки. Никто не предлагает так. Тем более, что это как бы ну, не моя специальность. Так, озвучь план мероприятий по городам, чтобы записать. Ну, я же сказал, какие мероприятия проходят, просто что будет планироваться в ближайшее время. И, вероятно, я на них поеду. То есть, понимаете, как? Это же все свободно, как я уже сказал, что может быть поеду, а может быть и нет. Это так, такое дело ситуативное. Поэтому у меня плана мероприятий нет. Возможно. Так странно, что у активистов, про которых ты ролик сделал, нет своих YouTube каналов. Большинство стримит в Фейсбуке, понимаешь, как? Большинство стримит в Фейсбуке. Анастасия Морозова. Давай я тебе задоначу. Задонать. Ссылка вон в этом есть, в описании. Как задонатить. Вот. Так. А где.. А где ватники принимают? Ватники принимают это на этих как его? На каналах ватных, там в российском посольстве, наверное. Так, Андрей Кириллов, БРСМ, ЛДПБ, Белая Русь. Ну, можно сказать, наверное, и так. Приезжай к нам на кормление енотов. О, нет, Федя, это очень далеко. Хотя, конечно, я вижу, у вас там тепло, у вас там снега, но я так понимаю, нет вообще. Снега у вас нет. Так, 23 человека онлайн. А YouTube набирает обороты. Ты имеешь в виду, YouTube набирает обороты у кого? У активистов. но я говорил некоторым людям, подожди, кому-то кому я говорил. Кому-то я говорил. И кто-то сказал, что вроде откроет канал. А, подожди партии в стп когда я был э, в этом на форуме политзаключенных то тогда там чувак интересовался вообще по поводу стримов то есть как вести там стрим какой микрофон там купить чтобы звук нормальный был то есть задавал дофига вопросов и спрашивал тоже куда ты стримишь там используешь ли рестрим и прочее э, поэтому я сказал, что значит в этом, как его я в YouTube стримлю, у меня был рестрим, но поскольку это не позволяет, не позволяет просмотры в YouTube увеличивать, как бы ну, оно распыляет. То есть сейчас зрителей будет смотреть, допустим, в Фейсбуке там или в Одноклассниках. Я что-то делал в Discordе, когда мы стримили, я делал рестримы. вот. И это очень мешает. Я ему так сказал, что говорю лучше стримить на одной платформе. И говорю, что у меня канал в этом ютюбе в Но ну, многие активисты стримит на Facebook просто, выкладывают короткие. А там стримы две минуты, например, там три минуты, такие такие вот пять минут, ну вот. Им бы еще телеграм-каналы завести всем. Зачем всем? Ну смотри, вот если каждый открывает телеграм-канал свой, ну что это получается? Группа есть защитники Куропат в телеграме. Есть группа, подожди, даже 4 или 5 групп защитников Куропат в фейсбуке. Понимаешь? Н нужно не столько много на самом деле групп. Каждому отдельно не обязательно. Понимаешь, каждый должен заниматься какой-то своей деятельностью. Кто-то, допустим, составляет вот базу данных авто, к примеру, да. А кто-то, например, занимается, там, не знаю, монтажом, может быть, там видео, ну, что-то такое. То есть, разное дело. Кто-то просто стоит на этом, ну, или ходит там в патруль. То есть, у всех разное. Если все будут заниматься одним и тем же, то это неэффективно. Так, что здесь? Я прослушал, где по городам и что будет происходить. Повтори. В начале стрима я показал, что будет 21-го в Могилеве. В Могилеве будет этот, как его... Будем Будемо белорусами проводит какое-то мероприятие. И вот там будет проходить. Так, я про группы по отдельной организации телеграм-канал открывать ну так есть э, оборонный куропат канал в телеграме ты свой телеграм-канал не рекламируешь к сожалению рекламирую просто ну там люди подписываются еще я рекламирую канал он у меня в описании постоянно я говорю что у нас есть телеграм-канал страница в фейсбуке просто многие не пользуются даже телеграма вообще фейсбуком пользуются намного больше это первое. Второе, я телеграм-канал не раскручиваю. Мне он нужен постольку-поскольку. Я в телеграме просто сам читаю, что пишут там, и отвечаю, и все. Телеграм-канал мне не особо нужен. Я раскручиваю только youtube канал и все. Остальное, это так. Зачем мне его рекламировать? Ну, представь, вот, к примеру, в телеграм-канале, вот где мы переписываемся, там будет э, тысяча человек. То есть там сообщение будет, там постоянно могут понафлудить, он будет как у Алексея в либертарианской группе будет постоянно там тонны комментариев читать ответов на вопросы и прочее но это будет занимать много времени и мне это короче не надо там и так достаточно людей то есть этот канал в основном просто для информирования для того чтобы кто-то мог что-то написать экстренно а если никто не хочет ничего писать или не знает ну и какая разница в фейсбуке все равно пишут мне главное просто контакты с людьми устанавливать и все а каким именно образом это не так важно а, так, я имею в виду через другие телеграм-каналы. Через какие другие телеграм-каналы и в каком, в каком формате? Понимаешь, другие телеграм-каналы, мелкие телеграм-каналы, ну, не вижу смысла там рекламировать его. Крупные телеграм-каналы, там обычная оплатная э реклама. И зачем, тем более, я хорю, мне это делать, если я не раскручиваю телеграм-канал? Я раскручиваю YouTube-канал Freedom. Телеграм-канал – это просто мелкий придаток э для того, чтобы можно было например там сообщение принять ну то есть просто вот у меня и telegram тоже есть вот, вот так вот все у меня и twitter есть я его вообще не раскручиваю для информирования ну так вот есть для информирования под каждым видео есть и почти в каждом видео я говорю про телеграм-канал что подписывайтесь дискорд в, в telegram кто хочет по freedom тот всегда подпишется дело в том что большинству просто это не надо если люди заходят они приходят просто видео посмотреть что происходит стрим посмотрите все остальное их не особо интересует кому надо те подписываются всегда и так так привет михаил так да ты писал в этом в одноклассниках по поводу э, витебска я тебе сказал что завтра я не поеду на этой неделе я решил уже отдохнуть в выходные <coughs> провести стрим новостной спокойно а то на прошлый раз и не было и провести заодно может быть воскресенье там как мы планировали, про разбор статьи Суркова и там этот, как его. И может быть свободный стрим, если получится. Ну вот. В принципе, ладно. Вот то, что я хотел сказать, на сегодня наверное все. Можно стрим заканчивать тогда. На Крапивинское, на Крапивинский мост я может быть во вторник поеду, посмотрю как погода. Так, что у нас тут по календарю получается до да, 21 это четверг 20 среда 20 тоже что-то будет какое-то мероприятие а там по моему показ фильма или что-то такое короче на, на этом как его на будьма белорусами на центр кола там на таких вот этих смотрите площадках там постоянно анонсы разных мероприятий почти каждый день так ну все тогда я заканчиваю раз уже все все сказано как бы что нужно было 23 человека онлайн да в этот раз сегодня что-то мало людей обычно на такие стримы собирается людей гораздо больше Закинул тебе рубль зеленый на ВМЗ. Спасибо, Андрей Кириллов, спасибо. Это необходимо, поскольку, да, связь тоже как бы не бесплатная. Для того, чтобы вести стримы с любой точки Беларуси, где есть мобильная связь, приходится за это платить почти 17 рублей в месяц. Это стоит МТС без лимита. Поэтому, да, этот рубль, он как бы не пропадет, он пойдет в дело. Да, кстати, скоро уже начинаются тунеядские вот эти все дела говорят говорят уже начинают приходить с стопроцентной оплаты хотя сказали что в марте только там что то такое вот. так что не знаю что-то власть там мутит и пока не слышно ничего чтобы где-то шевелилось, то есть чтобы где-то марш назначали тунеядский так что посмотрим то есть это интересно когда будет жировка, тогда надо будет обращаться в рэп и оформлять все это дело, короче, ну, бороться с ними в суде. Так что это тоже конец февраля, наверное, вторая половина и март. Так что дел будет достаточно, и поэтому памятник этот можно будет отложить. Так, что тут еще пишут? Было 5 мест. А, там еще было 5 мест просто я говорю что завтра не планирую никуда ехать и в воскресенье тоже у меня уже там планы по поводу стримов так ну ладно все тогда сказал теперь точно и как бы заканчиваем стрим завтра в 8 часов по минскому времени будет новостной стрим новости беларуси приходите там смотрите ну и конечно да не забывайте подписываться на канал Вступать в группу в Телеграме, в Дискорде, там, делиться с друзьями, делать репосты, это как бы да, всегда, это помогает. Все, спасибо, на сегодня мы заканчиваем.